Смотрите, звучит простое золотое правило, заплатить сначала себе про те самые 10%, например. То есть, получая любые деньги, да, изначально откладываете часть, а остальную часть тратите. Если вы будете тратить или откладывать в конце, вначале все тратите, ничего не остается как только повышается доход у человека вокруг море соблазнов да, человек не представлял что оказывается бывает вот это вот это есть куда потратить все деньги все проходили все это знают в обратную сторону очень сложно потом приспособиться да? я всегда пример привожу там доблестного тракторного завода как поступает государство ну, в смысле я просто качестве примера государство написало расчетный листок заработали вот столько-то вот у вас вышли на сустрах вот на пенсионные, еще что-то, налог, и вот получи на руки, распишись. И я представляю, чтобы было, если бы сказали, вот заработал, вот все, на, держи, пожалуйста, условную тысячу рублей, да, 30-го мы тебя ждем, вот с этой суммой. По логике, вроде как у тебя деньги бесплатные на месяц. Ну, на депозит размести копейку, заработать и тогда ни у кого ничего не останется. То есть, ну как бы. Поэтому в этом плане собираемость налогов это всегда, то ну, есть что предприниматели говорю вначале, да, а потом с прибыли платит после. Но потому есть сравнение, что как-то более э, ну, надо менять. Ну коротко называется финансовая грамотность. Да, мы ее сегодня возведем в степень. Смотрите, я простой пример, всегда на кругах цифров 1000 долларов, условно, человек получает всю жизнь равномерно. Понятно, это такой сферический вакуум. Да? Допустим, что он не все тратит, а он 900 долларов тратит, 10 откладывает. И, соответственно, за 45 лет, то есть я взял 20-65, понимаете, такую 45 лет, там, трудовую карьеру, да, получается всего человек заработает 540 тысяч долларов. Для многих даже вот такие простые расчеты не делают, чтобы хотя бы понимать, чем он ну обладает, какими вот активными сумма. Потому что для многих все, что выше, какой-то рубеж, и даже не представляется, здравствуйте, не представляется, о чем речь. Соответственно, вот представим, что этот же самый человек да, решил для себя. вот посетил подобный тренинг, да, и решил, что 10 процентов я буду откладывать. То есть получается, он вынудил себя жизнь там на 900 долларов в месяц, и при этом за 45 лет он потратит 486 тысяч на все свои там расходы. Ну не за всю жизнь, жизнь пенсии не заканчивается, да, но вот до вот этого славного рубежа, да. Но всего по 110 процентов он откладывал, соответственно 54 тысячи вот он отложил. Цифры все понятны, да? Как вы думаете, сколько будет, если 100 долларов под 8 процентов он инвестировал в течение капитализации, обязательно, конечно, предмета и 250 тысяч? Ну и цифру больше, меньше или сколько кто считает? Еще мнение какое-нибудь? Ну и неважно, раз не считаете, я бы считал 500-900. То есть, понимаете, да, он всего 486 потратил за всю свою жизнь, 90%, а скопил к пенсии, получает, но это надо было заняться в 25. Многие из нас уже не успевают. Надо даже половина роман.